Загадка. Эндурик мощный, недорогой. Три буквы. Что за мод? Вряд ли отгадали. Встречайте, BSE g 10 Напоминаю, вы на канале онлайн мотосалона Мототек, с вами я, его ведущий Андрей, и мы начинаем. Еще два года назад слово BSE вызывало недоумение у украинских мотоциклистов, хотя многие эндуристы именно на них и ездили. Как такое получилось? Да все просто. Некоторые отечественные мотобренды покупали технику на заводе BSE, вносили или не вносили какие-либо конструктивные дизайнерские изменения и продавали на территории Украины под своей маркой. Но теперь в нашей стране есть дистрибьютор этого завода и техника продается под оригинальным названием BSE. Что же касается самого завода, то в двух словах это специализированное предприятие по выпуску эндуриков, пидбайков, квадроциклов, то есть всего чему асфальт противопоказан. Более подробно можно посмотреть в одном из наших видео, ссылка в описании. А мы не будем лить воду и приступаем к мотоциклу. Итак, план обзора у нас традиционный. Дизайн, частей и покатуха. Начнем. Внешний эндурик, как эндурик, тут нового ничего не придумаешь. Пластик эластичный. Коля, обзор пошел не в то русло. Мы забыли сказать, что это не просто какая-то 250-ка, а 4-х 172 мотор. Не валит он просто безумно. Серьезно? Наши деньги. Да, серьезно. Ты не верил. Ну, вы поняли, да? Действительно, много говорить о дизайне не вижу смысла, так как в эндуро теме не внешний вид решает. эластичный, как уже говорил, бак пластиковый на 7 литров. Органы управления стандартные. На левом пульте мы видим. Управление светом, моргнуть дальним, дальний-ближний, повороты, сигнал. На правом пульте кнопка запуска и стоп-двигатель. Курки, тормоза и сцепления не складные, защиты рук никуда не годные. Вот что это такое, от чего она может защищать? Но это не проблема, комплект хороших защит стоит вообще недорого, просто взять и поменять. Руль алюминиевого переменного сечения, зачем он такой нужен? Не раз уже затрагивали эту тему. В двух словах, легче, крепче меньше передает вибрации, чем классический руль из трубы. Свет мотоцикла мотоцикле BSE диодный, кроме головной фары. Тут обычная лампочка. Кстати, в комплекте с мотоциклом идут подножки пассажирам. Ставишь их вперед, катать вдвоем. Конечно, сложно себе такое представить. Эндурить с пассажиром. Но они идут в комплекте, и это неплохо. На самом деле, в них есть какой-то смысл. Правда, я не знаю, какой. Многие люди, которые покупают действительно мощные эндурики, задают вопрос. А можно ли на них поставить подножки пассажира? Но для чего не вам? Если не сложно, напишите в комментариях. А мы двигаемся дальше, на очереди у нас мотор. Силовая установка – изюминка этого мотоцикла. Мало того, что это 172 мотор, так он еще и четырехклапанный. Вообще, много шума в этом году за 172 моторы. И не просто так. В своем базовом исполнении двухклапанной головой он выдает 21 силу, что на две лошади больше, чем в 166-м и 169-м моторах. Потому что он полноценная 250-ка. То есть рабочий объем составляет 250 кубов, а не 223 или 233 кубика. Хотите, расскажу, что означает 166, 169 или 172 Первая цифра в обозначении китайских моторов – это количество цилиндров. Две следующие – диаметр поршня в миллиметрах. Получается, 172-й мотор – это одноцилиндровый двигатель с диаметром поршня 72 миллиметра. Вот все. Незамысловато и просто. Итак, мы говорили, что в стоковой версии этот двигатель выдает 21 силу мощности. Но в BSE J10 установлен форсированный мотор с четырехклапанной головкой, который отдает вам в пользование уже 26 лошадей. Такая мощность дает возможность конкурировать с уже признанными моделями для жестких покатух, например, GION GNX или GNS. Снова нас понесло. Давайте сжато технические характеристики силовой установки. Производитель зонушен, Рабочий объем 250 кубических сантиметров. Система газораспределения. Верхневальный четырехклапанный. Мощность 26 сил. Момент 17 ньютонов. Система питания. Плоскодроссельный карбюратор NIBI с диаметром диффузора 34 мм. Выхлоп прямоточный, естественно, выполнен из нержавейки. Охлаждение воздушное, трансмиссия пятиступенчатая, главная передача – 520-я цепь, запускается электро- и кикстартером. Сжато, не сжато, хочется в несколько слов сказать о плоскодроссельных карбюраторах. Главная его цель – это минимизация провала при резком открытии ручки газа. И со своей задачей он справляется на ура. Более детально мы затронем эту тему в одном из наших следующих обзоров. Очень надеюсь, что нам таки достанется тестовый геон ГНС. Так, с мотором все. На очереди ходовая. Мотоцикл имеет полноразмерные колеса, то есть 21 спереди и 18 сзади. Покрышки с развитым грунтозацепом. марки «Кардиал». Передний размером 80 на 100, задняя 100 на 90. Втулки легкосплавные, фрезерованные, обода также алюминиевые с буксаторами. Оба тормоза с армированной гидравлической магистралью. Клиренс составляет 330 мм, высота по сиденью 880 мм. Сухой вес всего 105 кг. Ближайший конкурент весит 110. Мод действительно очень легкий. Задняя подвеска состоит из алюминиевого маятника и гидравлического моноамортизатора с полным набором регулировок, работающим через систему рычагов. Передняя вилка привернутого типа закреплена в легкосланных траверсах, диаметр пера 53 мм. Имеют все регулировки клапана дегазации. К сожалению, хода подвесок остались для меня тайной, но судя по остальным характеристикам, это очень задорный мотоцикл, прям очень-очень. Так ли это можно проверить только одним способом? Вы поняли, каким? Конечно же покатуха. Чем мы сейчас и займемся, но для начала водители с ростом 170 и 186 сантиметров и звук выхлопа Ну что, друзья, что можно сказать о мотоцикле? Первое, тянет бешено. Второе, что очень сильно понравилось, привыкать к нему не надо. Сел и поехал, никаких нюансов по управлению нет. Идеально сбалансированный мотоцикл. Ну и третье, работа подвески. Она же влияет и на зацеп, а грунт, она влияет и на комфорт. Просто все идеально. Супер, рекомендую. Помните, в начале видео я говорил, что защита рук никуда не годится. Так вот, для тех, кто досмотрел видео до конца, это уже не проблема. При покупке мы подарим вам хорошую защиту рук. Просто напомните об этом менеджеру. Все, ставь лайк, подписывайся на канал. Ссылка на этот мотоцикл и наш магазин в описании. Там же наша инста. Напоминаю, в нашем онлайн-мотосалоне можно приобрести технику как за наличные, так и в рассрочку по программе Мототек Финанс. Крутых тебе покатух! Пока!